Мы будем работать с энергоинформационным центром номер один, который имеет название «Чакра Муладхара». Конечно же, чакра Муладхара по восточной терминологии она совмещает в себе несколько, не один, а несколько энергоинформационных центров управления. Их три. То есть чакра Муладхара, как чакра, содержит внутри себя три, центры управления, которые все вы уже знаете. И я просто напомню о том, что вся наша информация в виде генотипа человека, то есть это та система, которую мы называем ДНК, ДНК-коды, информация о нашей родовой системе, информация о наших родовых программах собрана именно в этом в центре, в центре Муладхари, в чакре Муладхара. Мы с вами разбирали эти равные аспекты, что такое Муладхара как центр, что такое Муладхара как тело, что такое Муладхара как сознание, как мышление и так далее. И я всего лишь напомню вам, что цветом, который отражает центр Муладхара, чакру Муладхара является красный. Находится она у нас в зоне позвоночного столпа, начальной зоне позвоночного столпа мы, как правило, называем эту зону копчиком. Проекция это э, проекция, вот как бы, основание промежности человека. Что у мужчин, что у женщин. Все чакры, все центры находятся в одном месте. Чакральная система у человека устроена интересно и очень гармонично. У мужчин и у женщин чакральные центры, то есть центры управления, работают немножко по-разному. Поскольку есть у нас вращение, спиновое вращение, вы это уже изучали в своих вебинарных курсах. То есть наши центры, наши чакры, наши информационные, управления, они похожи на конусы, которые закручиваются. Это воронки. Наша Муладхара находится в нашей зоне промежности, она направлена вниз. Остальные центры направлены строго по горизонтали, и наша верхняя коронная чакра, и там находится несколько у нас центров управления, строго направлена вверх, по вертикали. Итак, вы знаете, что молотхара направлена вниз, остался только вопрос, в какую сторону раскручивается спин. У мужчин в нижнем центре муладхара спин раскручивается по часовой стрелке у женщин он раскручивается против часовой стрелки. И таким образом именно этот факт показывает, по какому принципу работает у человека тот или иной центр. То есть любой видящий мастер, ощущающий пространство тела и свое и других людей, человек, всегда видит или чувствует, в какую сторону раскручиваются спины. Поэтому это не есть фантазия мастера, когда он говорит вам, что я чувствую, что у вас такой-то или такой-то центр работает по мужскому или женскому принципу. На то есть законные основания. У большинства людей конечно же на консультациях я замечаю искаженную работу этих центров причин этому много причин несколько во первых на каждом из этих центров у нас есть карма с понятием карма мы будем с вами работать в других вебинарных уроках и включениях сегодня я хочу уделить внимание именно работе с центром оладхара и оставить вас на неделю практиковать с этим центром как вы знаете у каждого центра есть своя и вибрация звуковая, и э, частота, с которой вибрирует этот центр, создает цвет. У э, центра Маладхары, как чакры, его вибрация создают красную цветовую волну. То есть цвета э, чакральные не выдумывались никем и не назначались от ума. Они э, фиксируются приборами. То есть, Волновая вибрация этой чакры создает красный след, то есть свет, поэтому она красная. Этот центр отвечает, как вы знаете, уже за связь с нашей планетой, за связь с нашим регионом, с нашей родовой системой. Соответственно, здесь накапливается карма, которая, то есть инваляционная информация, которая в этой и прошлых жизнях имеет отношение к нашим мыслям, поступкам и действиям, направленных против человечества, против нашей планеты, против всего живого сущего, против нашей родовой системы, против наших родителей и так далее. И даже более того скажу, если у человека присутствуют какие-то отношения, умозаключения, касательно мужчин в целом или женщин в целом, то это тоже создает блоки на этом центре. То есть если есть мужчина, который ненавидит всех женщин мира, будем говорить так, это блок и карма именно этого центра. Данный центр, как то звено, которое соединяет нас с планетой, да, то есть Это база, это основа основ. Переоценить этот центр невозможно, его можно только недооценить. Очень многие люди, которые занимаются духовным ростом, развитием, разными практиками, позволяют себе недооценить этот центр. Я же хочу обратить ваше внимание, что он является опорой, и на нем все держится, все остальное. Это, во-первых. Во-вторых, информация, какая бы она ни была, высокочастотная, умная, духовная, она может быть замечена нами на уровне осознанности, то есть в мире материи. А за нашу материальность, матери, матери, матери, за наше биофизическое тело отвечает именно Муладхара. То есть наше физическое тело, как биоробот, будем так говорить, человек как биоробот, Вибрирует именно на чистоте центра Муладхары. Поэтому, если с ней есть проблемы, если в ней есть много кармы, что присутствует практически у всех людей, которые имеют необходимость в коррекции, в консультациях, я таких вот в своей реальности не встречала. Продолжаю работать над Булатхарой сама, потому что это и есть истинная чакральная связь с нашей планетой. И вот эм, без этой связи у людей всегда или частоты этой, этого, этой чакры, этого центра, у людей всегда есть какие-то проблемы со своим телом. То есть любая болезнь биофизического тела имеет уже причину в этом центре. То есть на этом центре есть карма. Поскольку большинство людей живут в своих родовых системах и успевают за свою жизнь длинную или короткую накопить новую карму, это реальность накопить обиды, накопить разные претензии, критику, какие-то предательства, нереализованность, чувство покинутости по отношению к своим родителям и родовым системам, то, как правило, у большинства людей этот центр всегда, практически всегда имеет проблемы, если человек не работает с ним ежедневно, постоянно. И тогда этот центр будет очищаться, будет блестеть, и вы будете ощущать, Глубинный связь планеты это центр отвечает за чувство безопасности, за физическое здоровье, за смелость и выносливость, за способность выживать и приспосабливаться, и за вот чувство уверенности, поскольку это база. Если человек имеет очень много кармы, когда в прошлых воплощениях или этой реальности он совершал проступки против всего живого, сущего, то эта связь с планетой и со всем живым и сущим у него будет слабой. Соответственно, когда мы говорим о том, что духовность — начинается у нас где-то в сердце или э, в голове, в третьем глазу, да, и в сфере Духа, я с этим не согласна. Для меня духовность начинается в Муладхаре, духовность начинается в теле, как в храме Души, потому что мы присутствуем благодаря телу, мы наблюдаем эту жизнь через тело. И э, этот центр для меня — как для практика, является базой и основой. Очень часто я наблюдаю и сама к таким людям принадлежу: когда люди начинают идти путем духовного развития, у них меняются привычки, связанные с биофизическим присутствием. Привычки в области питания, привычки в области наслаждения, употребления всего разного и разные биоритмы. Потому что чем меньше на этом центре кармы, на центре Муладхара, тем чище ваше сознание на тему потребительства. У вас отпадает необходимость в страхе, вы ничего не боитесь. У вас отпадает необходимость в защитных реакциях через заболевания. То есть вы Настолько чистыми становитесь, становитесь системами, что вы не накапливаете ментальный хлам на уровне своего базового центра. Если у вас нет ментального хлама на уровне базового центра, ваше тело перестает долить. Заболевания начинаются, конечно же, с этой зоны. Поэтому часто вы могли встречать такую э, утвердительную информацию, что старение организма начинается с кишечника, что все болезни с кишечника. Частично это так и есть, потому что нижняя доли кишечника затрагивает этот центр Муладхара. И это все закономерно. Знания же еще и меридиальной сетки человека позволяют очень грамотно, быстро балансировать свои центры. Итак, я хочу с вами сегодня еще поговорить о том, какую мантру, какой мантрой можно активизировать свою чакру маладхара как центр. Это мантра лам. Сейчас, после теоретической такой части, я хочу вам предложить на работу на протяжении недели с этим центром без каких-то техник более серьезных, более сакральных, которые требуют инициации или консультации. На уровне простой биоэнергетической системы человека может любой человек... Заниматься работой со своей чакрой Маладхарой каждый день. И я хочу, чтобы вы посвятили ближайшую неделю этой работе. Еще раз: мантра, лам, цвет красный, связь со стихией Земли дает нам силу, выносливость, опору, смелость, соответственно, поскольку это связь со стихией Земли, то отвечает за финансы. За ваше процветание, за ваши возможности в мире материи, за ваше здоровье, тело, эм, за безопасность и даже более того скажу за ваше место жизни. То есть если у вас проблемы с домом, с квартирой, нет своего жилья, это также Маладхара. Поскольку иметь свой кровь над головой, иметь э, безопасность, отсутствие страхов и закрывать базовые потребности, это э, все может позволить себе всякий каждый человек, если у него все хорошо с молодхарой. И еще раз, у мужчин этот центр закручивается по часовой стрелке, поэтому он является активным. То есть, когда у нас крутится спин по часовой стрелке, то энергия выходит. Когда у нас спин закручивается против часовой стрелки, то энергия всасывается. То есть у нас мужчина является по первому центру существом отдающим, женщина по первому центру является существом принимающим. Я надеюсь, этим понятно. И, увы, к сожалению, большинство людей, очень многие, думают, что сначала у человека появляются деньги, здоровье, уверенность, безопасность в виде состоявшегося факта, и только потом человек начинает это все ощущать и успокаиваться. На самом деле все далеко не так, а наоборот, с точностью до наоборот. Сначала... Внутри нас рождается доверие, смелость, ценность, благодарность, уважение. К чему и кому? Еще раз, к планете, ко всему живому, к нашей стране, к нашей родовой системе, к маме и папе. Все нереализованные отношения с родом находятся в этом центре. Поэтому я настолько часто говорю о необходимости чисток, родовых чисток, родовых программ в необходимости трансформации родовых программ и я сплошь и рядом это вижу как из-за заблокированности родовыми программами этого центра у человека не получается двигаться дальше эволюционировать быть здоровым быть успешным быть процветающим потому что на этом центре все это хранится и с этим бабовым центром мы с вами будем работать с первой недели по седьмую потому что он есть основа основ. И я надеюсь, что за 7 недель работы с этим центром в курсе «Чакральная чистота» в этом марафоне вы точно сделаете прорыв в виде квантового скачка в сторону своей связи с планетой Земля. Это будет прекрасно. Я с радостью буду ждать ваших результатов, ваших обратных связей. И не забывайте об этом, что есть это ожидание. Делитесь. Для нас это очень важно. Ну а сейчас давайте пройдемся по пунктам, что мы можем делать без сакральных каких-то прямо техник, которые требуют обучения, со своим центром Муладхара, со своим телом. Во-первых, это красный цвет. Я э, призываю вас на протяжении этой недели, когда вы будете работать с Маладхарой, окружать себя красным цветом. Это может быть э, одежда, это может быть постель, это может быть антураж в виде каких-то деталей, каких-то маленьких штучек и предметов интерьера. Это может быть даже еда. То есть это продукты красного цвета. Каждый раз, когда вы будете э, смотреть, на что-то красное будет идти активация этой вибрационной зоны. И в принципе человек, которому хочется про прокачать, активизировать свой центр, надо одеваться в красный цвет. Я хочу так также напомнить очень важный нюанс, что когда мы занимаемся целительством, исцелением чего-либо, оно происходит через актуализацию проявление и обострение и только после этого через стадию сам уже к, э, окончательного исцеления это очень важный э, нюанс для вас э, для всех и э, я призываю вас об этом не забывать итак еще раз первое что мы делаем номер один мы окружаем себе цветом Каждый день, начиная с утра, свои разные практики, я не знаю, какие из вас, кто какие применяет, но я рекомендую начинать из активации своего именно нижнего центра. Мы садимся в позу лотоса или же в любую удобную позу, но сидя для того, чтобы почувствовать свою зону промежности. Я, к сожалению, не могу вам показать эту зону, на своем теле, но я думаю, вы понимаете, что это нижняя, да, вот плоскость вот как бы седалище. Там, где у нас промежность, там находится проекция этого центра этой чакры. Вы садитесь плотно на какой-то твердой поверхности и стараетесь свое сознание поместить туда в область промежности. А теперь вы делаете глубокий вдох в этот центр, то есть вы дышите, как будто бы этим местом. Если не получается понимать, что я дышу этим местом, поместите туда свои глаза, закрыв, закрыв э, физические глаза, то есть своим внутренним взором присутствуете в этом месте и дышите им, делая глубокий вдох. На вдохе вы этот центр сжимаете, то есть вы сжимаете мышцы в своей промежности и расслабляете на выдохе это был первый круг второй круг на вдохе сжимаете задерживаете дыхание 2-3 секунды не больше Ну первые дни точно достаточно раз два три и выдыхаете и расслабляете это был второй круг следующий круг вы делаете вдох сжимаете Раз, два, три. Расслабляете. Раз, два, три. Задерживаете, то есть сжимаете. Снова. Раз, два, три. И теперь только вдох. Таких кругов, которые имеют в себе три цикла. Можно сделать по собственному желанию, готовности, сколько угодно. Я рекомендую начинать вот с 9, то есть у вас идет 1, 2, 3, 1 цикл, таких 9 э, циклов, то есть 23, 27, круга, 27 кругов. 27 кругов достаточно для того, чтобы познакомиться с этим центром и, в принципе, актуализировать его внутри себя, в своем теле, научиться его ощущать, уплотнять его. Когда вы работаете с этим центром, у вас могут актуализироваться какие-то физические недомогания своего тела. Не бойтесь этого, пейте много воды и продолжайте работать с чакрой. С этим центром. Следующее. Следующее. Что мы делаем? Когда вы сделали 27 этих э, кругов, вы теперь можете делать просто сжимание и разжимание в быстром, в быстром темпе. У практикующих людей, делающих это каждый день, это доходит до тысяч раз. Очень быстрые темпы сжимания и отпускания. Но при этом, когда вы это уже делаете, вы можете прикрыть глаза и э, визуализировать, как вот через вашу макушку проходит просто золотой луч света и выталкивает какую-то грязь, вот прямо по этажам, так, проходит сквозь ваше тело, и эта грязь способна именно из этой точки, которую вы сейчас работаете, сжимаете разжимаете, уходить в землю. Если вы при этом еще добавляете у себя осознанность и делайте это с, с внутренним посвящением, что вы выбрасываете из себя грязь в землю. Это будет замечательно. Что дальше? Чем можно еще усложнить? Усложняем мы практику тем, что мы добавляем сюда мантру Лам. То есть вы можете делать то же самое, что я сейчас рассказала, но добавлять сюда еще мантру ⁇ Лам ⁇ То есть вы сжимаете, вы спускаете золотой поток, вы можете делать кругами, спустить один, начать второй, вот сколько у вас есть времени или желания. И при этом проговаривать мантру ⁇ Лам, ,лам ⁇ ,лам». И так далее. Это утренние процедуры. Многие люди активизировать себе центр Муладхара с помощью асан. У вас в раздаточном материале есть эти три асаны, которые можно также делать в утренних процедурах или на протяжении дня для снятия зажимов, блоков, застоев с нижнего центра. Конечно же люди, которые очень много сидят, у которых мало подвижный способ жизни, поэтому у них потом болеет тело. Почему? Потому что зажат этот центр. С этим центром нужно работать, его нужно э, массажировать, да, вот как бы э, я называю это актуализировать, то есть он должен э, быть э, ваша система использована, то есть вы должны знать, где он и и его периодически трогать можно заниматься прыжками. Многие тренеры, практики дают рекомендацию бегать. Да, конечно, 10-15 минут бега, активация этого центра. И в этом центре, в этом беге также происходит сброс и отработка энергии грязной, кармической. Особенно, если вы это еще и осознанно себе проговариваете. Что я сейчас иду бегать, и при каждом моем шаге или прыжке или ходьбе, да, происходит сброс энергии низковибрационной, грязной, кармической, инволюционной в Землю. Наша планета Земля, она все прощающая, все трансформирующая и принимающая, поэтому ее Скажем так, щадить, жалеть на эту тему не стоит. Единственное, что вы можете сделать для своей планеты, для своего тела, для своей родовой системы, это не накапливать новой кармы. И это будет прекрасно. То есть жить по законам Творца, жить по законам благости и относиться уважительно ко всем формам жизни, включая собственное тело. Люди, которые неуважительно относятся к своему телу, не могут сказать, что они духовно развиваются или эволюционируют. Это будет ложно. В ваших распяточных материалах есть немножко еще других рекомендаций, которые советую я делать в работе со своей Муладхарой. Будьте добры к ним, также прислушайтесь и включите в свой комплекс. Что еще я хочу вам посоветовать, вы можете делать также в утренних процедурах похлопывание своего тела снизу вверх до самой макушки. Это позволяет вам ощутить его границы, то есть ощутить границы своего биофизического робота и также это активирует все точки, все центры, активируются эндокринные железы, лимфатическая система, нервная. И таким образом также идет более быстрый контакт, коннект с планетой. Еще одним из способов работы со своей молодхарой являются минералы. То есть геродотерапия. Вы можете познакомиться с минералом, который является вашим, а лучше приобрести его для себя и взаимодействовать со своими минералами. На тот период времени, когда вы даже посвящаете прямо вот свое, свое время неделю, или в нашем случае это целый марафон на протяжении 7 недель, вы можете просить свой минерал, производить эту чистку и вашего центра соответственно родовых программ, кармических блоков, более быстрым темпом. Через минерал проходит более быстрый коннект-контакт с планетой и этот центр очищается. Существует очень много разных медитаций, практик и техник, которые направлены на работу с Маладхарой. Я вам предлагаю делать нехитрый комплекс вот утренних процедур такого планам. Конечно же, существует и практика работы со своим центром Муладхары, как чакры, с помощью медитаций. Я люблю давать вечерние медитации людям индивидуальные, то есть это определенный комплекс медитаций, которые вибрируют на чистоте конкретно вашей Муладхары. Чтобы это узнать, нужно посмотреть вашу кармическую матрицу здоровья. Поэтому все, кому Кому это интересно с точки зрения практики делать осознанно, более осознанно, обращайтесь, подскажем, какие коды стоят у вас на этом центре, и вы сможете приобрести себе медитации, которые будут работать на ваш центр точечно, и это будет позволять вам прийти к результату чистоты этого, этой зоны, этой чакры более быстрым способом. Эта зона отвечает за базовое чувство безопасности, то есть у многих людей там живут страхи. Поэтому есть та медитация, которая всегда подходит всем. Это работа со страхами. И у в нас в центре в нашей школы есть эти медитативные практики, которые работают хорошо со страхами. То есть, если вы не, не знаете своей матрицы кармической, то каждого, у каждого человека в основном блоки на этом центре также. Присутствует из-за страхов, поэтому медитация на снятие страхов, по работе со страхами, она универсальная для всех людей, которые идут путем чакральной чистоты. Всем рекомендую э, иметь такую медитацию в своем арсенале, потому что всякое ощущение страха в своей жизни тут же блокирует вам этот центр. То есть, когда вы боитесь, вы должны знать, вы затыкаете как будто бы пробкой свой базовый центр Маладхара. Если вы э, являетесь причиной страха других людей, с вами происходит то же самое. Никогда никого не пугайте. Ничем. Даже если это ваши дети, никогда не говорите устрашающих фраз. Тем более не нужно распространять какую-то негативную информацию. Следите эту неделю за собой. Я рекомендую вести дневник наблюдений, в котором вы сможете отмечать свои ощущения, свое поведение, свои даже фразы, слова, которые вы могли проговаривать, события, которые с вами происходят. Наблюдайте. Целую неделю за своим биофизическим телом, за вашими отношениями с родственниками. Делайте практики дыхания промежностью. Делайте вечерние ритуалы работы через медитацию со своими страхами. Употребляйте красные продукты и э, одевайтесь, окружайте себя красными предметами. Вот такой нехитрый у вас рацион на ближайшее время э, для работы с этими центрами. Если вы человек, который знает э, и владеет техниками более э, глубинными, более сакральными, присоедините их к этому набору рекомендаций по работе с э, чакрой Муладхарой. На этом, дорогие мои, хорошие, сегодня все. До следующего раза. С вами была Заверуха Ирина. Вы находитесь в пространстве Международной школы творчества и духовного роста ⁇ Путь интуиции ⁇ Встретимся в следующем включении и будем говорить о следующем центре. Пока-пока!